«Если вы никогда не сбрасывали унитаз с крыши здания, то я готов вас ударить». Сня... Сня... Снимаешь? Да. А сейчас мы вам покажем самый четкий в мире фокус зеленая. зеленая жижа превратится в охеренно красную при смыве. давай при... ну конечно же при смыве Удивительно качественная жижа сам За роман советовал Итак, а вот сам фокус. Кнопку закачка. Ну все, пошла вода. Пошла. Горячая. Давай! Давай! Сука! А? Смотри вс! <смех> я... Ебать! <смех> Это что, за геморрой, блядь? <смех> Надо было бензином разбавлять. Да, ты течет ну это, блядь, удивительно чё, ещё всё, что еще не все, что не все, она густая, я говорю, она еще замерзла все равно она гуще становится а ладно, полностью не смывай эксперимент проведен, удачно. жидкость как видим, красная да, Купер. Да, охуительно красное. Видно же. Давай! Снимаешь? Да, давай! Мы молодцы. Ну, что могу сказать? Нихуя не сняли, но скинули. Да все, заебись. Погнали! Погнали. оща ща А что это вы тут делаете? А кто тут ходит? Даша Тарасевич. Да. Съемка до конца должна. Давай, нехуй снимать, жрать хочу. Блядь.